Здравствуйте дорогие друзья, рада снова приветствовать вас на нашем канале. Сегодня тема снова коснется подарков, ведь для многих из нас выбирать подарки – это все время головная боль, куча потраченного времени, а в итоге купили ерунду какую-то, подарили и все благополучно забыли о подарке. Я хочу предложить вам вариант подарка для женщин, который долго-долго будет радовать свою хозяйку. Яркие цветные кошелечки из плетеной кожи бренда Кингуриони. Кропотливая ручная работа, ровные швы, идеально выверенная подкладка, без складок, вылезающих отовсюду ниток. Окраска кожи, качественная и стойкая. Молния движется как по маслу, а на бегунке удобный яручок. Внутри 3 больших отделения для купюр, плюс два кармана, куда можно спрятать заначку или крупные купюры. 8 кармашков для карточек. Отделение для мелочи на молнии. А самое главное, в одно из трех отделений можно поместить телефон и минимальный дамский набор косметики. Например, зеркальце, тушь, карандашик, пудреницу и кошелечек превращается в удобный клатч. Как вы видите, модель практичная, вместительная и многофункциональная. Идеальный подарок для любой женщины. Смотрите нас, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, а мы пошли снимать для вас новый ролик. До скорых встреч!